Всем привет! Меня зовут Вика. И как вы догадались по названию, сегодня будет очередной DIY. Сегодня мы будем делать крутые летние яркие штучки. Поэтому я очень надеюсь, что тебе понравится это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши в комментах, сколько раз ты уже купался этим летом. Лично я ни разу, но это надо исправлять. Также не забывай подписываться на мои социальные сети, такие как Instagram, профильный и лайф Инстаграм. Также Facebook, ВКонтакте, Твиттер, добавляйтесь, друзья, обязательно с вами пообщаемся. Так как я говорила в прошлом видео, что я уезжаю на несколько недель в путешествия, я хочу провести для вас два конкурса и... Оба победителя получат какие-нибудь штучки из той страны, куда я улечу. В первом конкурсе вам нужно будет угадать, в какую страну я полечу, и тот, кто угадает, получит от меня фриз. А второй конкурс я объявлю во втором из своих влогов, так что обязательно смотрите мои влоги, подписывайтесь на канал, конечно же, и давайте начинать! Для этой идеи нам, конечно же, понадобится цветная бумага, также бичевка, двусторонний скотч, ножницы, линейка и карандаш. И да, я умею снимать девайд. Mm -hmm. Чтобы избежать рукожопия, мы используем своих друзей, которые нам обводят наши ананасики и вырезают их. После этого мы вырезаем наши буковки, а также верхушки для ананасиков и затем склеиваем их. А затем мы просто прикрепляем наши ананасики к бечевке и получается очень просто, красиво и классно. И я вам очень рекомендую делать это именно на природе, на свежем воздухе вместе со своими друзьями. Это очень весело, поднимает настроение и конечно же вдохновляет. Ну а для этой идеи нам понадобится бечевка, также моя любимая рамка для фотографий, сами фотографии, и либо же еще какие-то вырезки, а также прищепки. Мы нарезаем куски бечевки, подходящие под нашу рамку, и делаем такую себе сетку. А затем просто прикрепляем фотографии и вырезки к нашей сетке, что... В общем, вы меня поняли, и получается очень круто, красиво, ярко и по-летнему. When, When you're coming over here, there's nothing for pretending it. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Напиши в комментах, как тебе эти идеи и какое ты видео ждешь от меня в следующем. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Люблю вас, сияйте. Пока! I'm strapped in